Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о каркасах перегородок. Расскажем, покажем, как будем делать. Разметка вся сделана, использовать будем LVL-стойки, у нас идут 66, 66 размер, и древесина простая. вверх и низ у нас используется такого плана. Тоже 66 42 на 66, но это уже просто пиленая, это древесина цельная. Итак, у нас есть всегда план, как мы будем поступать, что будет собираться первое, что будет второе. Это очень важно. То есть для нас э, здесь место является, как площадка, это зал. Здесь будет происходить сборка всех каркасов. Перегородки все начерчены и так далее, все подготовлено. Первые стенки пойдут все, которые находятся, вот к этой длинной будут примыкаться. Они будут собираться первые. Поставим здесь стенку, следующую поставим, эту стенку соберем, эту стенку поставим, эту поставим, затем поставим эту короткую, перпендикулярную, затем поставим вот эту стенку. Все, это будет первичный план. Затем уже пойдет большая стенка и так далее. Ну, дальше включусь, покажу, как и что будет происходить. Все стойки пилится в, в один размер. Размер проверили, отняли где-то полтора-два сантиметра от общей высоты, ну, которая будет между, плюс нижняя и верхняя обвязка, плюс поролончик, и чтобы оставался зазор полтора-два сантиметра. Поэтому плюс сразу по две, иногда по три штук штуки за раз. Итак, для того, чтобы снять нужно размер, берется полностью размер до каркаса, до предполагаемого, потому что этот каркас будет с этой стороны, сюда, и вот от этой линии и от стенки отнимается 3 половиной сантиметра делается короче вот эта стойка и обрезается сразу две пара и вверх и низ вот пара отпилена и сейчас нужно посмотреть как пойдут сделать раскладку по стойкам нужно помнить о том что нельзя прийти в угол с заводского листа начать рус нужно отрезать и также нельзя прийти на край заводским листом ну заводским краем имеется ввиду с рустом гипса нужно отрезать и шаг стойки здесь у нас идет через 600 миллиметров смотрим где как приходит как лучше какой остаток нужно рассчитать сразу чтобы одна сторона будет перегородки зашиваться если скажем стык будет на сороковке, до да? то с другой стороны уже должен быть на метре. Понимаете? Получается, они не должны быть параллельными. Из-за этого нужно немножко математикой позаниматься. И все будет отлично. Теперь две стоечки сдвигаются вместе. Отметки поставлены на одной. И делаются такие манипуляции. Да давай в эту. Да. Вот это. Делаем разметку, всегда крестики ставим в то место, где будет стойка. Для того, чтобы потом. Ну, грубо говоря, ты не должен видеть крестика. Это проще самому для понимания. Если ты прибил что-то, ну бывает, задумался или как. А потом смотришь, -мо, блин, крестик-то с другой стороны. Ну, бывает всякое. Поэтому.. Вот. Отмечаем. И здесь вот Юра поставил отметку. Это низ. Значит, эта стойка пойдет вниз. Она более кривая. И мы ее на дюбелях можем ну, выравнивать по, по линии. По верху немножко стараемся все-таки пары подбирать досок. Таким образом, чтобы одна была хотя бы ровная. И вот ровную нужно именно оставить для верхней части перегородки. Бруски стойки напиленные лвелки уже в размер какое-то количество размер идет одинаковый и уже уходим на ту сторону сейчас покажу дальше необходимо прибить демпферную ленту это обязательно у нас ну, такая она, как бы защита цоколя называется ну, в общем грубо говоря Отделитель. Это вопрос задавали, кстати, что нужно ли обязательно или нет. Кто-то делает так, кто-то делает э э это. Без ленты, по идее, на клея герметики можно делать. Ну, на нам, нам неудобно так. Нам проще с лентой. У нас в комплекте идет лента, это, во-первых. Во-вторых, лента необходима для лучшей звукоизоляции. Также отсечка от бетона. И. То есть это хорошие варианты. Вот хочу показать вам лента чуть шире, лента чуть шире прибивается с одной стороны. Там нужно посмотреть на перегородки, где будет. Вот эта часть у перегородки будет, где линия видна, а это уже будет часть без линии. И видите, лента торчит, выступает в эту сторону. То есть а с этой стороны мы сможем, когда уже фиксировать будем, по линии доски хорошо все видеть. Иначе придется просто обрезать другую сторону. Теперь разносятся вверх-вниз в разные стороны и накладываются вовнутрь стойки, раскладываются. По отметкам примерно приблизительно. А затем пистолет и в добрый путь. Я даже наступлю, чтобы чё? Не надо, я лучше держусь, чтобы она здесь за да подлецом была. Хорошо. Как Давай. скажешь. Ну и так, с этой стороны, соответственно, в первую очередь прибивается, потом представляется вторая сторона, и то же самое, в том же порядке прибивается. А теперь берем перегородку, я одной рукой буду. Ну и поднимаем. Ну, я как-то вот так. так вот то на руку положил. На что не пойдешь ради искусства? На какие жертвы. Более-менее вертикально. Эх. Ну. Хватит. Хватит. Ну все. А теперь я держу, а Юра зафиксирует. Для того, чтобы у нас выровнялось, грубо говоря, здесь у нас упоры стоят, да, прижимается стенка сюда. Но стойки непонятно как, вот в этом направлении. Поэтому ставим лазер просто на центр стойки. Луч показывает, где он находится. И Юра наверху смотрит, где этот луч. И все. И селяви. Все готово. Между креплениями нас требуется через 800-900 миллиметров. Но ну, мы смотрим примерно там, где если нормальная доска ровная, то как-то делаем примерно 800. Если нужно выравнивать, то, конечно, ставим чаще. Используем при этом дудки. Дай одну, пожалуйста. Дудочки. Вот они. Это разрезанная гильза. Она пустотная и просто сверлится. Ну и сами видели, как забивается. Удобная штука. Ну а теперь настало время лайфхаков. У нас есть отметочки. И ставятся такие упоры, так назовем. Специально. Для того, чтобы не держать вот этот уровень. По отношению к перегородке. Мы сначала фиксируем низ, нижнюю часть. Затем просто упираем вверх. Сюда. И все. Здесь самое главное, чтобы зафиксировать ее до конца. И как вы можете обратить внимание, Юра закручивает сначала плотно прижимает и потом слегка отпускает. Это нужно для того, чтобы вот этот упор мог немного вот так шевелиться. Вот. Ну и перегородка не смогла... Скажем, упереться в какой-то угол. Потому что ну, поставить их физически невозможно практически ровно. Вот. Подожди, я залезу, покажу. Вот наша отметочка. Да? И все, сюда придет перегородка и готова. И вот он шеволится. То есть, если что, он, ну, если как-то чуть-чуть неровно ждешь, когда упрешься, то он, получается, сам подравняется слегка. Ну вот, леса хочу показать, маленькие. Очень удобно для отделки. Вот, уже переходим с широкой версии на узкую версию. И они метровые. Мне ну, очень удобно тут лазить везде, пролезаешь и так далее. Вот Потому что 3 метра и большой тумбочки стандарта не хватает. Не достать. Поэтому вот... И продолжаем соответственно пары вот там лежат у нас уже одна ровная другая кривая и соответственно сначала нужно вырезать под трубки где что мешается а затем будем складывать опять пары и отмечать смотрите получается перегородочку Собирается, да, вот здесь уже дверные проемы есть, поэтому здесь есть еще маленькие особенности. Вот сейчас, смотрите, линия, и здесь написано буковка К. Это значит будет короткая, значит она в проеме, и здесь уже длинную стойку не ставим. Будет перемычка и короткая, короткая доставка. И чтобы не ошибаться, можете себе выбирать какую-то вариацию. Сейчас второй проем тоже. Вот, видите, коротенькая. И сейчас вторая коротенькая в этом проеме. Соответственно. Вот. такая разметка так есть здесь в этой перегородочке два проема дверных для того чтобы сделать перемычку над проемом по вот этим отметкам где вот буковки к стоят короткие давай Юр, покажи ставим перемычку прижимаем и переносим просто отметки где будет Сейчас вот эти стойки еще не прибиты. Так. И все, она просто ставится пока временно, они не за тобой. Серег, тебе пиво налей. Обязательно, шутники у нас тут приехали. Вот главный шутник, <свят> <свят> вот еще один шутник, <свят> и прибиваются сначала прибиваются стойки вертикальные, а теперь уже перемычка просто пододвигается подводится под линии и все, и закрывается, грубо говоря скрепляется сама по себе крючка Серега, так не сипи его, а что ты распредлагал. Давай, давай. Что касаемо длинной стенки, то ее нужно сразу раскладываются бруски, как надо. Друг к другу примыкается, сразу делается вся полностью разметка, где пойдут какие стойки. И тогда уже все, можно понемножку отодвигать и вот пару вторую делать и так далее. То есть и собирать. И собирать будем кусками. Кусок сюда полетел, следующий. Опять собрали, опять примкнули. Ну и вот таким образом. Иначе ошибетесь в размерах. Вот перегородки перпендикулярные собраны. Здесь еще нужно будет немножко поменяли. Но это потом просто нарастим 48-го, слегка каркас. Так эти все собраны, сейчас уже длинную пошли собирать перегородку. Вот здесь уже один элемент стены, в котором будет три проема дверных. Видите дверной проем. Там дальше идет без дверного проема. И сейчас тоже с тремя аж дверными проемами. И здесь главное вот на этих длинных стенках не делать, чтобы не заканчивалось именно в дверном проеме. А вот именно где-то в стенке, в центре, там без разницы, как она приходит. То есть, если бы у нас пришла где-то вот дверь у нас здесь, от сих пор. До сих пор. Если в этом расстоянии где-то пришло бы хвост, то обрезали бы его, ну, неважно, как-то так, чтобы можно было два дюбеля поставить, ну, два, <coughs> две дудки, и все. И тогда продолжить. Это очень важно, иначе вот эти хвосты, они выгибаются, вы не сможете там перемычку никак не сделать. И так далее. То есть это важно. Вот видите, как заканчивается здесь перегородка. Дверные проемы, раз, два, три, там хвостик и там хвостик, все уходит за проемы именно. Вот. Здесь две стойки идут рядом, поэтому Юра не стал сразу прибивать, вот, видно крестик. Да. Сначала будет прибита перемычка и потом тогда уже прибьется эта дополнительная стойка последняя. Крепятся перегородки на гвозди, просто в эти в русские приборки, по два гвоздя каждый пролет. Что здесь, что здесь, без разницы. Везде. И здесь то же самое. Итак, у нас сантехники приехали, приезжали. Точнее, сейчас уже их нет здесь на месте. Но здесь у нас в проекте двойная. Две шестьдесят шестых. Они посмотрели, если шестьдесят шестая, у них унитаз не пристегнется. Ну, в общем, как-то вот так. Плюс будет гипс, плюс кафель. И, в общем, там Созвонились с руководством, спросили, как и что, можно ли поменять какой-то другой поменьше. В итоге 66-го перешли на 48-й. И сейчас, ну здесь кафель, здесь стойки должны через 40 быть. И сейчас приходится вот так вот изобретать некий велосипед. Верх-низ 48-й, стойки 66 е Но они зайдут вовнутрь. Вот. Ну, просто ради того, чтобы жесткость была. И такое бывает. Нужно делать что-то, изобретать велосипед по месту. Итак, господа, на сегодня мы закончили. Время там 4 часа где-то. Вот. Собрали все перпендикулярные основной осевой стенки. И осевую стенку. Плюс еще э, сделали. Плюс еще сделали здесь вот эту перегородочку. Ну, которая потом еще вы увидите этот видеоролик. Коротенький. Вот. Еще добавочная, скажем так. Вот. Так что, завтра, завтра, ребята, мы едем чуть-чуть попозже, потому что суббота-воскресенье, ну, людям даем поспать. Рядом жилые дома, и, ну, с утра, что не нервничать, да и сами тоже немножко хоть поспать немного подольше. Вот. Сегодня еще я сейчас накидаю видео, те, которые были, ну, дальше, прежде, точнее, со всякими там разными штуковинами, а дальше уже будете тогда болтать о чем хотите и так далее обсуждать эту тему. И, кстати, будет еще. Почему я делаю горизонтально? Потому что, чтобы не снимать мне и в одну камеру и в другую, хочу попробовать вот именно ну, с телефона поснимать и вам вот эти кратыши, а потом на YouTube еще из этих кратышей сделаю ну, такое полноценное видео, потому что все-таки информации много и здесь в Телеграме она потеряется. Чтобы ее найти, это нужно будет ну, действительно те, кто ценителей постоянно смотрит, для них, да, это информация. А так сложно, мне кажется, будет. Если еще подумать, Телеграмму там, может быть, лет пять, <laughs> да, когда будет тогда что делать. Сортировки нет никакой практически. Вот. Поэтому... Буду дублировать на YouTube. на YouTube буду добавлять еще какие-то вещи. Я просто здесь, ну, тоже не всегда, скажем, ошибаюсь, не то выставил, ну, то есть не в той очередности. Потому что снимаю я немножко быстрее, чем выкладываю. Вот, поэтому там, скорее всего, будет даже более полное видео. Поэтому всем обязательно смотреть, подписывайтесь на YouTube, кто не подписан на YouTube канал там смотрите изначально потому что здесь задаются те вопросы которые но ну, это просто на самом деле кроме улыбки ничего не это самое не вызывают что еще хочу сказать а нет это об этом завтра об этом завтра все на сегодня я с вами прощаюсь ребята но не прощаюсь, в смысле, видео-то будете еще смотреть сейчас. Сейчас я еще добавлю сколько-то роликов. Вчера не показал, как сделана вот эта стенка, на которой меньше. Видите, набегает друг на друга. Ну, со смещением получается. Из-за того, что внизу поставили 48-й каркас. Из-за канализационной трубы. И с этой стороны они вот так выступают. Сюда. Как, как, как сделано, так сделано. Что касаемо обшивки гипсокартона и примыкания. Само по себе это, ну скажем так, опыт должен быть и понимание, как это происходит. И поэтому мы помимо того, что план составляем какой-то для себя, что мы будем собирать первое, да, как, как нам удобнее собрать перегородки, соответственно, и от этого будет зависеть, как мы будем собирать потом гипс. То есть, мы это, ну, как бы комплекс такой. Соответственно, раз мы собирали таким образом, у нас будет, первое, зашиваться все стены наружные. В первую очередь мы зашиваем таким образом. Это для того, чтобы просто ходить можно было свободно через любые проемы, стены и так далее. Это просто короче, плюс светлее работать. Это первый момент. Затем, после зашивки уже наружных стенок, мы будем... Скажем так, вот в этой раскладке нужно зашить первую стенку, вот эту, с внутренней стороны пойдет зашиваться она. Затем уже будем пришивать вот эти стены. Будут доставляться в углы каркаса, в один и в другой, в одну и в другую сторону. Вот. Здесь вот, кстати, интересно показать вам. То есть пришьется гипс сюда, сюда встанет стойка дополнительная. И прикрутится с обратной стороны гипсокартона. Все. Здесь будет то же самое. Сначала пришиваться эта стенка. Вот эта стенка. Соответственно, там будет тоже та стенка. Зашиваться и mm. любая из сторон этих. Mm. Затем уже. Ну, то же самое будет. Добавляться стойки. Стойки фиксироваться через гипс отсюда, с этой стороны. И потом уже любую из сторон можно зашивать. Первую или вторую. И так это везде то есть такой в принципе расклад есть, нужно понимать как как я всегда говорю что нужно идти от обратного то есть нужно понимать где ты что нужно сделать конечный вариант да, вот, до, до какого момента дойти доделать и поэтому э, все к нему подготовить вот такой самый самый простой вариант все, никаких там примыканий особо нет. Э -э некоторые делают там по-другому. Я видел, ребята там делали, вырезали зачем-то вот эти. Вот эти стенки сюда выводили. Потом вот этими короткими делали между. Ну, это просто больше стоек, больше работы, больше... Не знаю, ничего хорошего от этого не получишь, только проблемы. Это самый простой вариант. Итак показать проект и можем пообсуждать как раз таки планировочные решения данного проекта скажем так здесь еще кладовка кладовочка находится и навес идет вот от сих пор и здесь ну гараж не гараж а автонавес центральный вход здесь и это очень странно потому что подъезжаешь сюда потом нужно обойти в этот край. Ну, как-то здесь вроде идешь под этой самой под крышей. Но, ну, опять же, говорили о том, что <coughs> возможно у них план такой, что ну, сами будут заходить и здесь тоже Это комната хозяйки. У нее есть дверь в гараж. То есть и здесь сразу. И попадаешь, по идее, в коридор. Ну, такое решение. Не знаю, спорное, не спорное, но все же. <coughs> Техничка здесь, вход из коридора, ну, где будет стоять отопление и так далее. Водопроводные все коллектора, достаточно большая. Ну, тут может быть и, не знаю, что-то еще. Неважно. Что касаемо самой по себе планировки, то планировка достаточно простая. Много где встречается вот такой же план, что вход, такой как коридорчик. И за этой, как раз за этой стеной находится кухня. Кухня с островом, большой вход, э спальня, туалет, гардероб, спальня, гардероб, э хозяйская спальня. Вход отсюда в хозяйскую спальню. Здесь печка стоит. Это душ, вход как раз в, этот, в комнату хозяйки. Душ и баня. В углу. Здесь вот интересно. Мне не нравится одно только. Что вот здесь открытые проемы. Написано, что открытые проемы 2100. На сколько 800 или 900. Ниже без очков. Вот только это мне не нравится. Ну, как бы на что хочется обратить внимание. Что мне не подходит лично. Потому что я считаю, что все шкафы и так далее. Все же они должны быть закрыты. Ну и плюс, опять же, это дополнительно. Будь тут двери, ну либо одна дверь. То дополнительная звукоизоляция. Была бы полноценная перегородка. Сейчас, подожди. И еще одна. Вот. Так что... Напишите, что вы по этому думаете По поводу Как вам такая планировка Что вы тут видите, хорошего или плохого Итак, значит Это вот как раз таки усиливающая Перегородочка И вот Она ставится на анкерные болты уже. Это то, что мы изначально ставим Мы всегда так делаем Потом просто добавляем анкерных болтов вот. Они, по-моему, через 900 должны идти Как-то так и она также делается. Вот там ставочки поставлены между. Они упираются в бруски. То есть она ну, как усиливающая, она не сущая, она усиливающая. Вот, соответственно, вот эти брусочки все померил. Записал размеры, напилил брусочки, затем брусочки повставлял. И перед тем, как прибивать на гвозди, нужно сначала шурупом закручиваю шуруп она прижимает ее и тогда там три гвоздя, грубо говоря, бум, чтобы выкрутил, следующую вкрутил и пошел дальше, дальше, дальше, дальше и все